Смотрите, вот эта крышечка АББшная, простая, у нее центрована обратная часть. Поэтому берете просто шурупчик гипсовый, вставляете и вкручиваете по центру. Там много не надо, вот он торчит и все. Теперь поворачиваемся сюда. Ну и теперь есть готовая говоря вот. вот ее вставил она торчит соответственно берем лист прикладываем ну когда от листа к листу уже приставили по нужной высоте сделали просто надавили все убрали обратно есть точка только я без очков не вижу я даже не вижу а да вот она все нашел точку Снимай. Посмотрели, грубо говоря, у нас как это мерил. Наоборот. Вот так вот. Вот, приставили и все. И готово. То есть сколько надо, они всегда идут в комплекте. Вместе. Вот как здесь ряд идет, просто сразу все вставили, с шурупчиками вкрутили. Поставили лист обратно, оттопырили, просверлили, и все. И все готово. Так что, пожалуйста. Для тех, кто не хочет лист приставлять и шурупчиком ну, размечаться, чтобы его опять отодвигать и так далее, либо ну, по каким-то другим ситуациям, вот рекомендацию даю, совет тоже. Вставляйте просто крышечку. Вставили. Важно, чтобы до центра отметить. И отмечайте уже чисто от пола. То есть лист приподнят, на самом деле. Но отметку берете размер записывайте до центра 3дымс от пола приставили сюда записали здесь где будет так и допустим от этого листа если идете с этой стороны сюда запис... но ну, записали тоже и все лист наживили на несколько шурупов и прям по месту перенесли вот эти отметки и просверлили тут, ну а особо, особо то это не является никакой проблемой не знаю тут. И так можно, и так. Не знаю, мне и так хорошо, и так нифигово.